всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия сегодня я вас приглашаю на свой очередной совместник по вязанию и в этот раз мы будем вязать футболку круглой кокеткой на лето как всегда на совместнике каждая участница получит от меня калькулятор расчетов по которому можно будет вязать и другие изделия также. Например, по калькулятору. Потом вы сможете связать теплый свитер с длинным рукавом, если, конечно же, возьмете теплую пряжу. Да, вы правильно поняли, калькулятор универсален. Пряжу можно брать любую и вязать на любой размер. То есть хотите, вяжите себе, хотите, вяжите ребенку. Неизменным у нас останется лишь модель круглая кокетка резинкой. Вязать мы будем сверху вниз спицами от одной нити по кругу. То есть, если у вас будет бобинная пряжа, то в конце работы вам почти не придется тратить время на то, чтобы спрятать и заправить хвостики. Совместник будет проходить в закрытом телеграм-канале. Каждый день в течение недели вы будете получать видеоуроки, смотреть их, выполнять домашнее задание и по желанию присылать мне на проверку. В первые дни мы с вами обсудим выбор пряжи, обязательно свяжем образцы и сделаем расчеты в калькуляторе. Далее вы отправитесь связать свои изделия самостоятельно, то есть я никого не буду подгонять, вы вяжете в своем комфортном для вас темпе. Все материалы совместника останутся в том же закрытом телеграм-канале, я его удалять не буду. И если только вы сами оттуда не захотите выйти, то в любой момент вы сможете зайти, пересмотреть эти уроки и связать что-то новенькое для себя или своих деток. Я буду с вами на связи до конца мая отвечаю я на вопросы быстро подробно и если в этом есть необходимость я даже могу записать для вас дополнительное видео только для того чтобы вы ушли с совместника с пониманием того что мы с вами делаем и теперь давайте заглянем одним глазком в калькулятор расчетов сейчас вы на экране видите схему так сказать вашего будущего изделия для того чтобы у вас было представление о том как оно будет выглядеть как я уже сказала рукава могут быть как длинные так и короткие калькулятор может вам посчитать и так и так вот такой файл вы скачаете к себе на компьютер или телефон вяжете образец Заносите вот в эту табличку плотность вязания, затем снимаете мерки и заполняете вот эту табличку. Как это правильно сделать, я подробно расскажу в видео уроке. И как только вот эти две таблички у вас будут заполнены, вот здесь в калькуляторе, в описании этапов работы у вас появятся свои цифры и можно будет начинать вязать. То есть мы смотрим по пунктам, например, набираем на спицы столько-то петель. Вяжем резинку один на один столько-то рядов, делаем подборку, прибавки как делать прибавки также будет видео и так по каждому этапу здесь все расписано и на сложных моментах у вас будет видео урок. По желанию это описание вы сможете распечатать себе на бумагу или если вам удобно вязать прямо с экрана. Я надеюсь, вы уже поняли, сколько данный калькулятор сэкономит вам времени, то есть то время, которое вы потратили бы на расчеты. Итак, как же попасть на совместник? Смотрите, начинаем мы вязать уже 8 мая, а прямо сейчас вы можете перейти по ссылочке под этим видео, добавить товар совместником в корзину и оплатить его. После того, как вы оплатите товар, вам на почту придет письмо с приглашением на закрытый телеграм-канал. Вы туда самостоятельно добавляетесь и ждете начала совместника. И сейчас, внимание, только два дня, то есть это получается у нас 3 и 4 мая, на совместник действует самая большая скидка. Затем эта скидка начнет таять, то есть вы сами понимаете, что чем раньше вы примете решение участвовать в «Совместнике» или нет, тем выгоднее вы получите участие в «Совместнике». Но это еще не все. Для самых быстрых и активных у меня есть дополнительный промокод на скидку. Если вы прямо сейчас перейдете по ссылке, добавите товар в корзину, Увидите там поле, у вас есть промокод. Вводите в это поле большими буквами слово скорость, и ваша цена уменьшится еще больше. Так что торопитесь. Таких промокодов всего 10 штук. И кто успеет, тот придет на совместник по самой выгодной цене. Всем удачи! Ссылочка внизу под видео. Увидимся на совместнике. Всем пока-пока!